Сегодня следующее видео. И в прошлых видео, в прошлом видео, не буду вам описывать все, о чем я говорил. Можете посмотреть. Будут ссылки выскакивать. Предыдущее видео можете щелкнуть и спокойно посмотреть. Но в прошлом видео мы пос... я поговорил с вами о том, что нужно работать со списком знакомым и почему. Но в этом видео я хочу поговорить, как с ним работать. Многие, наверное, У многих возникает этот вопрос. Многие просто-напросто не хотят с ним работать. Хоть и будут вас, вас убеждать, вот как я в прошлом видео вас убеждал, что с ним нужно работать, но люди сталкиваются с этим, да, они садятся, пишут список знакомых, иногда без телефонов, ну ладно, просто написали список, вот такие вот есть, меня могут включить, там вот как мои партнеры, но а что дальше, блин, а как с ним работать, ну фиг его знает, надо же как-то работать, ну и вот это надо, отлаживать на потом и лезут в социальные сети, ну это, блин, это, это, это человек, это, это свойственно нам. Итак, как работать, как же пригласить своего знакомого в свой бизнес? Интересный вопрос, я тоже очень долго... Задаю этот себе вопрос Даже иногда сейчас задаю себе этот вопрос Но все же я с ним работаю Я полностью передаю свой опыт Эта рубрика тоже, тоже как бы направлена В том направлении, что я не буду вам рассказывать Какую-то теорию, нахрен это нужно Извините за мой французский Но думаю, так ну, людям больше доходит Потому что я разговариваю на вашем языке я буду рассказывать, как я работаю с этим списком знакомых, как со своим Хоть он у меня уже испорчен У многих у вас он тоже испорчен, по вашим словам А иногда даже вы говорите, что он у вас испорчен, но он, он у вас не испорчен Как все запутано, не правда ли? Ну так вот, смотрите, когда вы хотите предложить своему другу прийти к себе на день рождения Вы напрягаетесь? Нет, вы не напрягаетесь, просто звоните и говорите Привет, у меня 5 февраля день рождения, мне 24 скоро я тебя приглашаю на свой день рождения. Придешь, я буду рад тебя видеть. Ну, конечно. Либо он придет, либо не придет по каким-то либо причинам. И все, задача, задача завершена, правильно? Вы дали информацию, вы пригласили человека, вы проявили уважение, в первую очередь, потому что вы позаботились о том, чтобы ваш друг побыл на вашем дне рождения. И если он у вас уважает, он к вам придет на день рождения. Так же и в бизнес. Почему вы напрягаетесь, когда вы приглашаете какого человека в бизнес? Это несколько пунктов. Либо вы не уверены сами в себе, вы не уверены в бизнесе, вы не уверены в том, что вы продвигаете. Не более того. Но вы должны пересечь вот эти все непонятные непонятки и все же начинать думать в другом направлении. Если вы хотите все-таки добиться результатов вашей деятельности, которую вы развиваетесь, вы должны включить уверенность. Вы должны изучить все достатки и недостатки вашего продукта И вот эти все недостатки исключить с вашего рациона Убедиться в том, что у вас есть все то, что вы предлагаете людям И спокойно звоните и предлагайте своему другу, либо знакомому, давнешнему знакомому в ваш бизнес Вы делаете ему услугу вы предлагаете человеку преуспеть вместе с вами. Вы же сюда пришли по какой-то причине, вы хотите здесь зарабатывать хорошие деньги. Почему же вы не хотите э, при помощи своих друзей преуспеть самому и помочь им тоже стать успешным? Они вам будут благодарны. Да, не каждый преуспевает в этом бизнесе. Возможно, вас это останавливает, потому что вы боитесь за этого человека, то, что у него не получится. У меня тоже часто этот вопрос возникал и в моем сейчас новом проекте, я постоянно думаю, а получится ли у него что-нибудь? А почему мы решаем за этого человека, почему вы решаете за этого человека? Не решайте, вы не Господь Бог, вы даете Ему возможность. Это святое. Я бы лет пятого назад давал каждому деньги из-за того, что он не предоставляет возможность. Это супер, когда вы даете человеку шанс как-то изменить свою жизнь и возможность стать успешным. Любой человек может этим воспользоваться, но не каждый, конечно, будет что-то предпринимать, потому что это, опять же, свойственно человеку. Просто, ребят, берите, берите, звоните человеку, говорите. И сразу вас предупреждаю, нету триггеров. Нету шаблонов, забудьте об этом, это вот такой огромный миф в сетевом маркетинге и вообще в любом другом бизнесе, когда вы а, ищете шаблоны. У каждого человека свой шаблон, потому что каждый человек индивидуальность и у вас пойдет совсем по-другому, чем у топ-лидера того-то, либо у вашего партнера. А, просто звоните и говорите «Привет!» давай встретимся, есть тебе дело, и все, не надо объяснять ничего, просто встречайтесь, и когда-либо по скайпу выходите, разговаривайте, вы должны долгосрочно выстроить отношения, вы должны рапорт найти, потом выявить друг друга цели, то есть вы должны выявить цели вашего партнера, потом усилить, и потом только делать предложение, но не, но не будет такого, что вы вот предложите в лоб предложение, и он побежит на цыпочках к вам в бизнес, да, если у вас есть огромное влияние, вы можете за неделю выстроить структуру, но... Если у вас его нету, к сожалению, иногда вам нужно будет отношения выстраивать неделями. Но это работает. Не спешите с предложением, просто дружите с человеком, общайтесь, выявляйте его цели. И вот, вот эти цели используйте для того, чтобы потом предложить ему свой бизнес. Все легко и просто. Просто берите и делайте. Делайте, делайте, делайте, у вас все будет работать на автоматизме. нету никакой таблетки, нет никакой пилюли, либо волшебных слов. Сказав что-то, вы, вы сразу же рекрутируете человека. К сожалению, их нет. Я бы тоже хотел бы их иметь. Но нужно работать, нужно становиться профессионалом. Я верю, что это видео было для вас полезным. Подписывайтесь на мой YouTube-канал для того, чтобы быть в курсе дел и быть в курсе всех новых выходящих видео, особенно в этой рубрике, потому что уже скоро, уже, возможно, даже в следующем видео я буду говорить о трудностях, потому что вот это вот как раз не хватает вот в историях и в видео, когда человек рассказывает, как же ему трудно, как не трудно насколько вот я иногда хожу в депрессию там, и как я с ней борюсь, как вот, вот успеш, успешно люди проходят вот эти этапы, потому что мы всегда в последнее время мы видим, как человек уже успешен, да, прикольно, но а через что он прошел, вот это я думаю вам было бы интересно, через что проходит, возможно, вы даже найдете вот общие вот эти черты с вами, вот, вот это вот отзвучие, и вам это очень сильно поможет. Опять же, подписывайтесь на YouTube-канал, чтобы быть в курсе. Можете подписываться на мой блог, потому что я там делюсь всеми своими инсайтами, всеми своими новинками, вот, продукты, которые я выпускаю, своими мыслями. Далее ставьте лайк, само собой. Делитесь со своими друзьями, неважно где вы это видео смотрите, как намного больше в вашем окружении людей видели вот эти видео, и они помогут ваших, друзей, принять решение развиваться вместе с вами, потому что это они увидят, что действительно здесь есть потенциал огромный. Далее, если вы действительно тот предприниматель, который хочет действительно достигать каких-то вершин, переходите по ссылке ниже, там есть мой курс, думайте действовать как топ-лидер за 30 дней, скачивайте его на здоровье, и это, я уверен, что вам очень сильно поможет на начальных этапах, даже, и даже если вы профессионал, и до встречи в следующих видео. С вами был Виктор бандалет Пока-пока.